Хочется насытиться вот этим большим опытом, который есть у вашей организации, какими-то новыми методами, для того, чтобы качественно и эффективно проводить эти занятия, обучающие именно для нашей целевой аудитории. Центр гарант это достаточно большой опытный центр тренерский, уже вышли не просто на поддержку некоммерческих организаций, а на ресурсную поддержку ресурсных организаций. И игровые методики, это вот прям было интересно, потому что когда мы проводим перемену мест, то есть меняем участников столов местами на тренинг, для надо как-то команда образовать, взаимосвязать, и вот такие штуки здесь нам дали, как это сделать, в тему нашего конкретно тренинга подстроить, дали практический механизм.